Хилтерапия это высокоинтенсивное лазерное лечение, которое широко применяется в физиотерапии, в частности, в нашей клинике. Это уникальный метод, который помогает в патологии кровообращения, оттока, в регенеративных процессах, а также очень быстро, буквально за первые процедуры, снимает болевой синдром. Широко применяется хилтерапия в ортопедии. Это костно суставная патология, вся артриты, артрозы, тендиниты, синовиты, миалгии, а, а также э, в неврологии. Это все дегенеративные процессы э, позвоночника, э, артрозы, остеохондроз, люмбалгия, э, грыжи позвоночника. Киотерапия ⁇ это уникальный метод, который... Э, по сравнению со всей аппаратной физиотерапией, очень глубоко проникает в ткани, прогревает, но не вызывает никаких дискомфортных ощущений. Процедура происходит с легким таким вот ощущением тепла. Если вы ощущаете боль в спине, вы можете обратиться в A Best Клиник на хилотерапию. Чтобы записаться на хилотерапию, нажмите на ссылку под этим видео.